Валерия ученица второй ступени очень испортились отношения в семье живу с родителями особенно с мамой все очень плачевно каждый день скандалы мы буквально не можем находиться в одной комнате читать мантры и делать практики я не могу так как душевное состояние ужасное талисман на замужество начал темнеть теперь я переживаю что перестанет на меня действовать постоянно ком в горле хочется плакать личной жизни у меня как таковой нет полгода дальше переписки дело не идет видимся только общих друзей съехать на отдельную квартиру не позволяют финансы помогите пожалуйста мне советом я хочу вам сказать сейчас я попробую на вас посмотреть я хочу вам сказать что в вашей жизни произойдет переход и вы скорее всего уже на следующий год будете и жить отдельно и жить с мужчиной поэтому вы зря переживаете. но все-таки что необходимо сделать с родителями и как необходимо вы должны понять что до того момента пока вы не начнете изменять свое отношение к матери вы не сможете выйти замуж как это сделать Поставьте для себя задачу, каждый день делать 10 комплиментов своей маме. Второе, начните ее трогать, за руку возьмите как бы нечаянно, к плечу прикоснитесь, даже если вас она бесит и вы готовы ее убить. Третье, обязательно восхищайтесь ей, говорите, какая же ты молодец, какое у тебя там все правильно, какая ты там. И когда она будет вам говорить, ты там зло, говорите, в этом мире все зло, мама. И она будет говорить, да ты тупая, Говорит, в этом мире все тупые, у нас умных нет. И вот таким образом говорите, как бы расширяя это, и не идите на конфликт, я вам говорю, как только, как только у вас пройдет вот этот момент, где вы ненавидите маму, откроется ворота к вашему мужу который будет таким же вредным, как мама. Но вы не переживайте, я вас потом научу с мужем тоже находить общий язык. Но обязательно помните мою мантру, ее еще раз скажу. Читайте эту мантру дома, по утрам. С шепотом омкатэ КТ, -э викатэ а на выдохе роса гроссомани соха читайте это перед сном с открытыми глазами или вечером или когда вы когда спать ложитесь никто не сидит на вашей кровати никто не видит чем вы занимаетесь садитесь на кровать и читайте тихонько 108 раз омкатэ КТ, -э роса гроссомани соха таким образом также Делайте элементы прожигания, представили себя и маму, представили будто между вами такой огненный столб, как будто это металл накалился и обвели себя и маму огненным шаром таким золотистого цвета, после чего делайте это на ночь, мама вас будет обожать. Вообще хочу вам сказать, мама к вам ничего плохого не имеет. Просто ваши мечты, которые вы себе намечтали, о том, что там прекрасный принц на прекрасном коне, прекрасная жизнь и так далее, заставляет вас дискомфортно чувствовать. И это заставляет вас шевелиться. И вы должны, преодолев страх, сделать что-нибудь в своей жизни. Но вы как хорошие... А мама участвует в этом. Она создает процесс дискомфорта, который возник от того, что вы намечтали это все. Ну, поздравляю. Книги по само Реализации или книги там, Кеха или а, каких-либо эзотериков пошли не напрасно, и в вашей жизни они вам помогают, создавая вот такие неблагополучные и плохие состояния отношения, которые есть между вами и вашей мамой. Я хочу вам сказать, мама ваша права, а вам нужно убрать страхи и искать возможности изменить свою судьбу. Переедьте к подруге, перейдите к знакомой, поищите там ученицу школы Кайлас, там найдите какую-нибудь, которая сама живет и даст вам возможность пожить с ней. Начните с чего-то, правда.